Собственно, сегодня, 2 марта, в 3 часа дня наконец-то выпускает Дениса Михайлова. Он находился за решеткой здесь, на Захарьевской шесть в изоляторе на протяжении 30 дней. Арестовали его за то, что он участвовал в митинге 28 января. Вот э, я надеюсь, мы все его здесь радостно встретим. Ему будет приятно нас видеть. И продолжим работу все вместе дальше. Вон Денис, поехал в машине, народ! Денис в машине! Серьезно, его в машине повезли? Только что написал Денис Михайлов мне в Телеграме, что его задержали и сразу же увезли. Собственно, мы это наблюдали только что. прямо за Харьковской 6 Дениса увезли на машине в неизвестном направлении Не полицейские. Нет подробности. Не вот сейчас на, по он мне пишет. 76-й отдел. Че? Че? на маме звонили. направо. Почему пройдет? Почему Потому что ведем план крепости. Сейчас, все. чего? Вы не знаете? А кто может знать? 63, да. Не берут трубку. Пожалуйста, держу часть центрального руды. Я идти, подожди. Я только что сказал, что молодой человек идет, за ним идешь? дай Так я на камеру скажу что Давай. Привезли Дениса из спецприемника прямо сюда, не дав протокол, не дав абсолютно ничего-ничего, никому не объяснив. Привезли 76-й отдел полиции и объявили, как видите, план крепость. Люди в бронежилетах с автоматами, вот так борются у нас с политическими заключенными. Я, вижу, а? один Российской Федерации, я имею полное право здесь находиться. Ну вы Слава... допустите меня в суд! Завидите скидов... пристава сюда или полицию, или я сейчас сам сюда полицию вызову! А... <соцентрический> <наглая>. Добрый день! <соцентрический> а, это ты прикрывается! <соцентрический> Здравствуйте, в правовом украине такой сообщество полицейского кредитного У меня документов с собой нет? Наверное, да. А, а, вы, наверное, отдадите? А? Да, я сам полицейского кредитного Смотрите, в данный момент а вы э, задержаны. По статье 19, По статье 19 да, да, так как в, внешне, у вас очень на ваш ваша одежда внешне схожа с сотрудником полиции. Да, в, каком месте в, каком месте в каком месте она внешне схожа? Что? В каком месте она внешне схожа? Можно Визуально вы объяснил? Визуально, ваш внешний у вид очень схож с сотрудником полиции. А, это... И некоторые люди имеют свойство путать. Прокладывайте с нами, будьте, пожалуйста, добрые. Не-не-не, не ходи. Будьте любезны пройти в машину? Нет, не-не-не, не-не-не, не ходи. Пойдемте, будет Пойдемте с нами в, в Конечно, и специальные средства. Если вы отказываетесь с нами пройти. Пройти. до отдела Я полиции, вам будет применять ну, не переживайте, ваш паспорт так, куда пойдем. не покажет. Они были в Навального, останавливались, слишком похожи на Шестой. Навальный. Давай, шестой. что когда он сказал, что мне нужно купить его,